Дорогие друзья, меня зовут Надежда Соколова, я эксперт в области здорового образа жизни и соавтор большого интересного проекта «Лучшая версия себя». Сегодня я продолжаю рассказ о нашем проекте и сегодня мы продолжим разговор по поводу офисного синдрома. Как я уже говорила в предыдущих эфирах, наша программа адресована всем, кто находится на пути саморазвития, самосовершенствования, кто очень серьезно и осознанно, вот осознанно сейчас главное слово, относится к своему психоэмоциональному и физическому здоровью. И в рамках, курса мы создали, в рамках проекта мы создали такой курс, который называется «Офисный синдром перезагрузка». На данный момент уже мы отсняли 8 видеоуроков, которые помогают поддерживать здоровье в рабочее время. Или просто в течение дня можно выполнять эти упражнения. Почему офисный синдром? Да потому что одну треть нашей жизни мы проводим на работе. И сейчас уже доказано, что существует более чем 10 зон поражения от офисного синдрома для нашего здоровья. То есть системы организма начинают страдать. там, И мы с вами перечисляли все эти 10 систем. Поэтому я не хочу сейчас в это уходить потому что у нас с вами сегодня есть серьезная тема. А тема у нас сегодня будут головные боли. Что касается проблемы, головные боли, откуда это возникают и что можно сделать? Во-первых, давайте исходить из того, что очень редко люди со соизмеряют работу в офисе с какими-то болячками. Но, тем не менее, головная боль. Мы привыкли к тому, что... А, как мы ее лечим, да, мы идем, покупаем таблетки, начинаем пить, от чего-то что-то в лучшем случае посоветуемся с врачами. В худшем случае мы этого не делаем. Так вот, три причины возникновения боли, головной боли на работе. Причина первая – неправильное положение тела. Вы, наверное, обращались, что очень часто за компьютером мы сидим вот в таком положении. В этот момент мы себя не контролируем. И есть опасность в чем? Опасность в том, что сзади мы переразгибаем шею назад. И наша шея, шейный отдел, он 7 позвоночков. И у каждого позвоночка есть остистый отросточек. Вот он, они уходят вот туда назад. Если мы начинаем запрокидывать голову назад, во-первых, вы почувствуете дискомфорт. Вот если вы от этого дискомфорта постараетесь уйти, вы постараетесь выпрямить шею вытянуть ее вверх. Когда остистые отросточки смыкаются, то у нас пере, пережимаются нервные окончания раз и э, артерию, которая подает кровь кислороду и кислород к головному мозгу. И получается, что наша голова, наш, э, наш мозг недополучает кислорода и недополучает питательных веществ, которые идут с кровью. Потому что за счет чего мы питаем наш мозг? За счет кислорода, который несет кровь, и за счет э, питательных веществ, то, что мы с вами в течение дня съедаем. Что можно сделать? Ну, во-первых, конечно же, контролировать нашу шею. Вот смотрите, и мы в каждом эфире возвращаемся к тому, что все время нужно контролировать тело. На самом деле это сложно только в первый момент. Да, то, то есть в тот момент, когда вы входите в эту систему, именно поэтому, допустим, в программе лучшая, лучшая версия себя есть два формата: формат семинара и формат марафона. Марафон, он, он дает возможность выработать привычку, то есть не просто знать, что это нужно делать, но еще и как бы выработать вот эту привычку. Что рекомендую я? Ну, я обычно рекомендую. Вот у меня с собой здесь есть. Кирпич йоговский, да, я рекомендую положить на голову кирпич. Потому что в этом положении ваша шея, шейный отдел, выстраивает, выстраивается в анатомически правильную линию. То есть вот этот кифоз, вернее лордоз шейный, он уменьшается. И позвоночки равномерно получают нагрузку. Да? вот Можно добавить упражнение, там, разворот головы, но я понимаю, что, допустим, на работе неудобно держать а, кирпич. Можно взять очешник. Да? Вот у меня очешник, я его вот положила себе на голову. Да? И, и то же самое, вот сразу шея вытянулась, выровнялась. Вот такая шея получилась. Вот Она получилась вот такая длинная, ровненькая. Более того, кроме шейного отдела, здесь еще выстраивается весь позвоночник. И вот правильное положение тела – это одна из причин, почему у нас вообще возникает дисгармония в теле, болезни в теле. И это одна из причин, почему болит голова. Вторая причина очень важная – это атмосфера. Атмосфера в том помещении, в котором вы находитесь. Но здесь как бы две стороны вопроса. Первая сторона вопроса – это непосредственно воздух, которым вы дышите, потому что... Вот если вот в этом положении выйти на свежий воздух, то чуть-чуть будет легче. Почему? Потому что приток кислорода. А если в помещении целый день находиться, то, соответственно, количество кислорода от того, что включен кондиционер, оно не меняется. Наоборот, кондиционер, он сушит воздух, да, забирает в из воздуха. Поэтому в данной ситуации очень важно проветривать помещение. Потом, конечно, обращайте внимание, что вокруг вас находится, какая вокруг вас все-таки мебель и какая вокруг вас, какие запахи. Да? То есть, если в закрытом помещении еще включить, допустим, какой-то ароматизатор, то это, наверное, будет бомба. Потому что, опять-таки, без прилива кислорода, чистого воздуха, в общем-то, нельзя. Это возник, вызывает, точно так же вызывает головные боли. И... И еще одна причина – это атмосфера в коллективе, это нервные стрессы. И здесь очень важно уметь справляться со стрессами. Ну вот как справляться со стрессами, вот один из пунктов, который опять-таки мы прорабатываем на семинаре-марафоне «Лучшая версия себя». Кстати, у нас 2 сентября стартует марафон. Интенсив, ЛВС, интенсив. То есть, вот здесь можно будет каким-то вещам научиться и попробовать их на себе. Так что будьте внимательны, следите за информацией. В постах: что можно сделать в ситуации, как справляться со стрессами. Ну, во-первых, нужно все-таки успокоиться, нужно осознать ситуацию, потому что все идет через осознание принять ситуацию, потому что если вы ничего не можете поменять в этой ситуации, вы можете нервничать сколько угодно, разболится голова, разболится сердце, вы в себе привлечете какие-то еще вещи. То есть вот этот момент осознанности, он все таки очень важный, важный по жизни вообще и с точки зрения физического здоровья в частности. И поэтому постарайтесь в этот момент научиться контролировать свои эмоции, После того, как вы это сделали, научились контролировать свои эмоции, постарайтесь не реагировать на раздражители, которые есть. Потому что очень часто бывает, что в коллективе есть человек, который ну, всех зарядет и всех настроит. И будет, вот, ну, я не знаю, площадь в разные стороны. Будет некомфортно приходить в это место. Поэтому здесь либо все-таки коллегиально взять, собраться и решить какие-то... Вопросы в коллективе. Если это невозможно, просто научитесь абстрагироваться. Научитесь э, рассеивать внимание. Это вот когда мы с вами проходили э, синдром сухого глаза, когда мы рассеивали внимание. Да, Мы сейчас это сделаем маленькое, короткое упражнение. Вот сейчас посмотрите на меня. Внимательно так посмотрите. Вот, вот. А теперь посмотрите за меня. вот за, На пространство, которое находится за мной. И вы увидите, что я превращаюсь в такой силуэт. И все. То есть это, это принцип рассеивания внимания. Постарайтесь научиться этим вещам, и тогда ваше пребывание в коллективе будет более комфортным. И тогда вы научитесь избавляться от стрессов и от части головных болей. Потому что пойти к врачам и начать пить таблетки – это ну, самое простое, что может быть. Но согласно статистике ВОЗ, а наше здоровье, наше самочувствие всего на 5% зависит от медицины. То есть если вы возьмете какое-то лекарство и прочтёте, сколько там противопоказаний, то, возможно, вам перехочется его пить. У меня такое было. Правда, у меня было это связано с горлом, в силу того, что я на тренировках много говорю, и если я после тренировки в зимнее время выйду и на улице говорю, то тогда у меня начинает болеть горло. Вот у меня была ситуация, когда у меня разболелось горло, я пошла, взяла таблетки. А когда я прошла, сколько там пройдет показаний, я сказала, нет, я этого пить не буду. Я лучше сегодня жестами буду как бы больше пользоваться во время тренировки. Но буду лечиться какими-то естественными способами. там Ласкание соли или там ингаляция с помощью каких-то трав и так далее. Поэтому будьте внимательны, когда вы принимаете лекарства от головной боли. Проверьте. Может быть, вам нужно проветрить помещение. Может быть, вам просто нужно держать осанку, чтобы не было перегибов в шейном отделе. Может быть, вам просто нужно научиться справляться со стрессами или поговорить с окружающими, чтобы вот этого стресса было меньше. Вот, вот такие вот три пункта и три совета, чтобы не было головных боли на работе, я вам рекомендую. Ну и буду, конечно, рада вашим вопросам. Пишите ваши вопросы, задавайте в директ пишите или заходите на наш сайт, знакомьтесь с нашей программой, присоединяйтесь к нашему марафону, который у нас начинается 2 числа. И встречаемся с вами завтра. До встречи, друзья. Ваша Надежда Соколова.